Приветствую, дорогие друзья! Сегодня я вам покажу, как можно вывести заработанные деньги с платформы k Club на свои сторонние кошельки. Для вывода я буду использовать кошелек Tron и давайте посмотрим, как это сделать. Переходите в тот отдел, где у вас есть деньги, это либо партнерское вознаграждение, либо дивиденды и нажимаете кнопочку «Вывести». Переходите к меню Вывести средства. Вывести можно двумя способами: либо в тронах, либо на Perfect Money USD. Мне удобнее сейчас вывести в тронах. Выбираете какие. Монеты вы будете выводить, КМР – это реферальные, КМД – это дивиденды, полученные со стейки. Я выбираю КМР, пишу 29, то есть я хочу вывести все, что у меня есть. Обязательно учитывайте комиссию на вывод. На любой кошелек это будет составлять 3%. В долларах вы будете выводить, вернее на перфектмане будете выводить, либо вы будете выводить на свои Троновские кошельки, без разницы, все равно будет 3%. Вот такое количество тронов я получу. И мне сюда нужно поставить кошелек для вывода моих монет. Перехожу в трон кошелек, называется Tron Link. Вот здесь берем ссылочку, копируете ее. Либо можете еще вот сюда, когда нажмете RSA, вот сюда вас перебросит вот в такое меню можете отсканировать qr код либо вот скопировать вот это. Кпируйте, переходите в эту графу, вставляете, проверяете еще разок и нажимаем кнопку вывести. Давайте еще раз проверим троны. КМР, 29 3 процентов этот трон и вывести. Далее. Вам откроется вот такая вкладочка. Пожалуйста, введите одноразовый код, отправленный вам на почту. Обязательно да, записывайте почту, с которой вы регистрируетесь, регистрируетесь на платформе Кейман, для того, чтобы подтверждать все свои финансовые передвижения. Переходим в почту. Если письмо долго не проходит, проверьте спам. Да, вот пришло письмо, переходим. 29 долларов, такое, вот такое число в тронах, вот на такой адрес кошелька. Копируете код, ничего лишнего не захватывайте. Переходите в платформу, вставляете ваш код и нажимаете «Подтвердить». Средства успешно выведены. Здесь вот внизу мы смотрим историю. В процессе давайте перейдем тронлинг, здесь тоже еще ничего не зачислено. Деньги отразятся у вас вот здесь. И следующее, что нужно будет делать, это сразу же зафиксировать курс трона и перевести их в USDT Tether. Необходимо для того, чтобы сохранить ваши средства. Трон очень волатильный, цена его может резко меняться, поэтому сразу Оставляем несколько монет на тронах для того, чтобы отсюда списывались комиссии. Но все работы, все на фиксации мы проводим в USDT. Регламент перевода денег на ваши кошельки. 72 часа, но ну, а в прошлый раз я переводила, пришли меньше, чем за 24 часа. На этом все, если хотите вывести ваши деньги, выводите, все работает, компания выполняет свои обязательства и жду вас в моей команде, будем вместе развиваться, зарабатывать и конечно же всем нам хорошего профита. Всем пока!